Ехал. Я ехал ну, 26 часов в перелетах и еще, наверное, плюс 2 часа в трансферах, 28. Понравилось? Отлично. Особенно мне понравилось, когда в Дюссельдорфе очень много ребят одетых в платочки. Лопушками клопали встречали кого-то. Ты явно был не ты. Я мне все было хорошо по и напрягались по-лютому вообще. Ну понятно, хлопушки нервные, нервные. Вот приехала еда из супермаркета. Привет! Привет. вы купили? А ну так там он называется шлагбаум. Ты видел, что о нем? Фак! Диночка? Ну все, мы готовы, у нас лодка чистая, все убрано, все собрано, винты проверены, двигатели проверены, все системы проверены, мы залиты полностью водой, завтра подливаемся и стартуем. Все, что нам нужно сделать, нам нужно будет убрать вот эту лодку, ну и все, и мы поползли себе тихонечко вот так вот туда и вот там вот выход.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 И даешь малый назад, чтобы у тебя жопа начала вымешать когда только не Когда у тебя жопа начнет дальше уезжать, они тебе все опускают. Те самые ништяковые задачи. Блин, она же? даже считает, как много лески расмотается. Ну да, да, это счетчик. Да проходим пико. класс птицы птица бы вообще что она его поймала ростик смотри чтобы не укусила за голову ее держи да -да, Гулять, она на эту не не нормально мы сейчас проходим мимо пико Сережа на вахте. Варианты есть всегда. Да или нет? Скорее всего, да. Крути. Поздний завтрак. Поздний завтрак. А у нас сейчас только приемник Иса? И передатчик тоже. Ну, должен быть. Много. Там как раз. Там должно быть. Канал хороший между островами. Выглядит как будто они пьют. Нет, нет, за рулем не пью. Don't drink and drive, but smoke and fly. Синька. <laughs> Синька чмо. А вот там, возможно, начнется уже ветер. Сраные чайки. Да ты прям туда вставай. Да, я... Тут сейчас будет болтаться камера. Но... В случае идем, не стоим, без движка. Много парусов. Сейчас? Серёжа, что ты тут такое делаешь? Друзья, у нас сегодня рис с болгарским перцем. Э, с болгарским соусом. Рис. Болгарский рис, ну, болгарский перец. И куриные бедра а-ля натурель. Отлично. Давай уже, уже раздражаешь. Уже раздражаешь. Бешу, я знаю. Уже все давно пожрали, Бешу. а ты еще все готовишь. да. Вы считаете меня негодяем. Выглядит, как будто Ростик жрет за двоих. Вот так еще могу сделать. Просто наглость. В две хари. С двух рук в одну харю. Да, в македонский. Ну что, приятного аппетита? Телекузики. Приятного переваривания. Ростик вахту принял. Переваривает <с> зло. <с> а Сережа делает вид, что у него ловит телефон. Хочет похвастаться своим мощным Нифигашечки. коннекшеном Нифигашечки. айфоне. Я смотрел ваши фотографии. Я любовался нашим яхте То есть тебе вот так вот по сторонам смотреть говенно, да? Да по сторонам я уже смотрел. <с> что сто раз видел. Выхожу в фильм про море. Каждый день. Люди те же. красиво привет доброй ночи ну что как у вас тут сегодня шикарно во-первых сухого во тепло В четвертый час идем с абсолютно стабильными 15-18 узлов и совершенно По скорости Ветра, да, <свят> совершенно стабильным углом где-то 45-55 градусов. Отдыхайте, сэр. сэр. Yes, так, жилетки у нас где? Вот жилетки. А, вон одна. Ага, вот Понял. Ага. Ну, супер. Ты да, да, да, да. Да, да нет, отдыхай. Короче, вот так выглядит ночной яхтинг, как вы просили. Наконец-то у нас камера снимает ночью, это но не видно все равно ничего, поэтому сильно не знаю что тут будет видно как это ты сделал так а так ну вот у нас очередной день вернее самое утро миляж мы не замеряли фиг его знает но идем и хорошо то есть мы меньше 6 не опускаемся а то и там 6 7 идем угол к ветру вот такой 45 ветер скис стал пятнашку но это устраивает потому что мы шли ночью на первом рифе генуи и сейчас разрифуемся и будем идти на полных парусах проходим мы остров все получилось удачно Под остров. Вы видите вот так вот нас скидывает течение, и потом здесь мы уходим вот из-за того, что течение перестало. Просто идем параллельно острову. То есть ну, вот все по плану вот так вот получилось точно пройти вот здесь вот прямо в костики. Так, -с, ну вот сам мигель мы скоро пройдем и ляжем. Прямо чуть-чуть южнее. Прямо в Гибралтар. Нет, Мартус, вкусняшки получились. Кофе упал. Мном. Ну. Ну, Лучше бывает. Сережа у нас наказан. Он у нас в машинном отделении. Мотя ну, Ну нормально, ну, выше. Абсолютно. Ну, выше. с креном идет. Ну да, да. Вот как раз. И у джинсет, проверь. Угу. А проблема у нас в следующем. У нас вот водяная помпа перестала работать. Бак полный, кашляет чихает и ничего не происходит. Вот это да, это может, говоря, проблема. Вот, глубоко. Ух ты, как удобно сделано. Прямо вот. Проверка масла и помпа перестала работать. Водяная? Да, да угу. при этом она светится, на панели как работает. Ну, как в прошлый раз, да? Да. Типа И... воздуха как будто хапнул. Да. Но помпа-то не работает. Вот в чем засада. В этот момент. Сука такая. Ну что, сухой? Нет. Полный? Примерно две трети. Я вообще такого никогда не видел. Вот сколько где не селишь, сколько где рыбу не пытаешься поймать, ну вот нету такого. Чтобы, ну бывает такое, что эти чайки такие пролетели вокруг, посмотрели на воблер. А тут уже вторая, которая именно вот на него ловится, они какие-то, блин, конченые. Как будто они пластика никогда не видели в океане, блин, дикари. Так, может поэтому пластика и нет, потому что они его, весь сожрали. Голоду-то. Это ж как надо оголодать? Цепилась в вопль и летает вокруг, как и змей. Аки змей. Аки посуху. Чуть не погибло. Без толков. А если бы острым, а если в глаз. А если бы он вез патроны? Ростислав, скажите, зачем вам такая эстетичная веревочка? Чтобы на него лететь. А куда ты собрался лететь? Это же птица. За крючком что ты собираешься готовить? Еду. Логично. Справедливо. Справедливо. А мы, соответственно, будем еду есть потом. Сейчас, Серега, выйдет, только скажи А что ты еще? Лаваши. А, лаваши. Чапати. Окей. Ну? Пока так. Уже, пока уже можно есть. Она уже вкусная. А вот все уже. Насыпай подумай а, отказал у нас пару раз новая подчиненная помпа pump. Угу. А, внешне все было прекрасно но только не работало как бы это грустно от этого стало грустно от этого да. стало то что здесь нам в мастерской сделали на скрутку, это хорошо скрутка в принципе нормальная надежная да не нормально вот если видно видно вот а, здесь... крышечка, которая контактная группа там. Крышечка ага. контактной группы. под ней не видно, что происходит. Снимаем крышечку контактной группы. Видим э, плюс а. нормальный. А питающий провод был вот в таком положении. А, он просто отвалился оттуда? Он абсолютно тут раздолбан. Понятно. Сейчас мы его поджали и все заработало. Класс, отлично. Вообще ненавижу ходить возле островов. То есть это вечная срань. То есть подходишь, хорошее, а ветер... Ну на острове высокое давление, ветер об него блокируется, <как> ветра нету, тут вечно тучи, дождь, капает гадость вся, короче ужасно. В океане идешь себе, идешь, все ветер дует себе, идешь там сутки двое, две недели, три недели, пришел, убрал паруса. А тут что попало просто, что попало, ужас. Офу, Сережа пылесосит. Передавайте деньги за проезд. Сзади не передали. сзади не передадут, никуда не поедем. Женя, ты как? Нормально. что себя чувствуешь? Пожалуй, лучше. О, супер, класс. Ну что, давай, рифуем. Рифуем. Просто сейчас немножко передозит. Мы решили поставить рифы. Идем он на четвертый или пятый? Давай четвертый или пятый? Слишком много. Ой, Иночка, у тебя руки свободны? Да. Подвернись и не шмот. Это конечно весьма. Нагленькая очень, история. Очень, очень похожа на бардак и коррупцию. У тебя тут кнопки и мало того. И если ты не можешь тянуться к этой кнопке, ты можешь нажать вот эту. Это то же самое. Не М -м -м. тоже то Это есть, ты чем? нажимаешь левой рукой, а это правая А, да. Ну тогда вот так и так. Или так и так. И так. И вот там кнопка тоже заведена сюда. Ужасные вещи ты говоришь. О, Какая-то ватка у него в ушах. Что, пришло время убрать парус потому что болтанка сильная я шучу ветра нет ну сережа жги адским огнем убрание парусов мы все равно против ветра идем Поехали. Ты, ты же не мешаешь. И, кит, кит, да? кит, Где? Китабои. во всю идет подготовка к ужину или к обеду. Сейчас посмотрим. Ростик, что ты приготовил? Еду. Класс, отлично. Подходит. Подходит. Сейчас подойдет. Кто работает, отъезд я аж прослезился, все так быстро выглядит. Не плачь, не плачь. Не плачь. Вот одной тарелки мало будет, ты и... Ты все... Все-таки ты... а а У нас ветер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 Летающая Атлантическая пескада. Сейчас секунду. Какая хороша, хороша. Может она хочет летать? Давай. Выпустим, Да выпускаешь что не делает. Чувствуется температура. Здесь так стало холодно и промозгло, а все потому, что ветер, который дует вдоль Португалии, он идет сверху там Англия и выше, и он спускается. И вот мы шли было жарко-жарко, потому что ветер дул там Карибский, а сейчас вот чувствуется такое. Я сейчас покажу по прогнозу. Вот наш прогноз. Мы сейчас находимся где-то вот здесь. Видно, как спускается ветер вдоль португалии идет он оттуда с севера с, северных морей, с холодных и вот сейчас чувствуется такая промозглость потому что раньше с дул горячий теплый ветер можно было сидеть в майке а сейчас сидишь вот в лесочке и в термосике она на ночь еще и шубку арктическую одеваешь на себя в общем прикольно но думаю скоро потеплеет так ну что сегодня мое дежурство я буду заниматься тем что буду готовить шакшуку куда как ростик помидоров не ест будем ее готовить с томатной пастой да. чтобы не упасть понимание здесь есть такая штучка у нас едонизма и стоишь, короче, начинаем резать лук и, возможно, отчасти помидоры. <сос Zenitore> так, добавляем сюда польпа де томато. Я так понимаю, что это томатная паста. Это все надо сейчас протушить, будет под крышечкой. Вот такое себе решение не очень ну такое ну ладно чуть-чуть как-то так в общем будет у нас 5 яиц 5 нам нужно их нам нужно их 10 ну все теперь ждем Рауле это крауд, все, все знают да. Куреетка! Да, курьетка! Двигай куретку! Будем говорить по-английски. Двигай. Ой, извини. Двигай куретку. Готов? Не готов. Все, на максимуме. Уходи! потянуть, чтобы задняя шкаторина не прыгала. О. А я продолжаю готовить завтрак, пока они меня мучают этими адскими углами. Нет, чтобы сделать капитану приятно, убрать все углы на момент приготовления. Нет, именно мочат, просто мочат звери. Так, вот получилась вкусняшечка. Что-то мумничаешь, сидишь, молча. Получилась такая вот вкусняшечка. Это шакшука, яйца, помидоры, томатный соус. Ну и, собственно, это все такое, чуть-чуть притушено. Это тебе? Спасибо. Забирай. дай. дай. Приятно учился ветер. Кончился совсем. Совсем закончился. Смотрю, ты в активной позиции. Правильно? Мне надо быть. Кто Ростику будет помогать, кроме него? Спасение утопающих дело рук самих утопающих. Ты его сматываешь не в ту сторону. Это остатка, какая разница. Да. Кнопка газа. Как красивая, большая. Ну. И ну, ну у нас закончился ветер. Поэтому, внимание, у нас есть чеснок. Что у нас есть еще из важного? А, забыл. Пиво. Мейша мариф. Топливо. Топливо КЭПа. Да. А так как меня не укачивает, я сижу и получаю удовольствие от процесса готовки. Да. Сейчас у нас кулинарное шоу. Не это к тебе, снимающему. Да, да. Гена, почему тебя укачивает? Скажу. Не знаю, меня на третий день почему-то да. начала укачивать. Наверное, потому что близится мой день дежурства. И ты пытаешься всячески спетлять. И уже и рыгала за борт. А все может быть заставили, да? Ну да, так и что там у тебя? Вижу чеснок. Ну, мне кажется, что этого достаточно для сегодня вашего ужина. Я буду готовить что-нибудь, чтобы вот гадко выходила и вы не могли рыгать. <сíck> <сíck> сегодня очень сонный день, сегодня все спят. Чтоб не рыгать. Одно или с двух. На самом деле, как-то такая просто качка дурацкая, океаническая, она идет с ворта. А боковая качка, она всегда гадка. Ну и если там есть перерыв в то, конечно, будет качка. А готовить мы будем сегодня, внимание. А, вот, шо, <laughs> забыл. Так. Вот, пакетики у нас. Свежепойманный баран. Да ладно. Ну, в океане изловили барана. Это баран? Да, на удочку. Это баранина? Баранина. Как ты понял? А? Как ты понял, что это баранина? Ну написано. Я покупала по свинину. Да, а покупила баранину. Серьезно? Это написано по-нашему, по-португальски. Так и написано английскими буквами. Баран. Зеваешь. Ты же спасибо, что не блюю. Ну, спасибо, что не блюешь, конечно. Ну что, включаем газ. Как кнопочка большая, пив, загорелась. А теперь, внимание. Фуяго. Фуяго. У нас сегодня будет, между прочим, острый соус чесночный, который мы будем наливать в вот это вот все. Значит, я просто беру, что я беру? Польпа де И сюда насыпаю много-много чеснока. Не будет такой kind of patata bravo, испанская. Но это не получится patata браво, потому что это польпа португальская. Не знаю, как это будет. В общем, совершенно другой язык, совершенно. Здесь очень много специй и очень много чеснока. Будет огонь просто соус. Внимание, соус. Юбилейный, пири -пири. юбилейный, юбилео перепири. Сейчас вы у меня все поймете. Сейчас вы у меня все узнаете. Как будет на утро вам? Огненно. Огненно. Так вот здесь всякие разные овощи. Здесь вот у нас мяско. Вот это, которое я показывал. И сейчас мы зажигаем духовку и палим это все. Сейчас но в этапе замахаю. А тут будет на начальном этапе да, смагает. А нас, видимо, тащит течение, друзья мои, потому что у нас ветер 8, угол 35, а ход 4 узла. Это Вы... течение стопудняк тащит. Счетом да. того, что над нами голубое красивое небо. То есть мы идем в зоне высокого давления, на которое принципиально не рассчитывали. Да. Ну, другого в объяснении нахожу. Большая тяжелая лодка, да, со всем парусным вооружением. Идет 4 узла при полном отсутствии ветра. Так не бывает. Так не бывает. Сказок не бывает. Вот она наша вкусняшка которая получилась просто тушеные овощи Сейчас мы их так аккуратненько все разложим это первая часть так а тут у нас мяска горячая ну что ж приступим так, Ростик, вот это вот тебе. Спирток есть. Это тебе. Дина. Это тебе. Такс, ну естественно, ну куда же без вина? Что это будет у нас за ужин, если мы не откроем вкусную бутылочку? Такс, ну что, друзья, приятного аппетита! Приятного аппетита. Спасибо. Диночка, ты где? Женя у нас спит, да? Женя очень так уютно. Ну, видимо время подскорело. Я думаю, видимо перегрелся. Так, держите. Не так. Тень. Да и дырявень. Ну, может, финишка. У, кстати, хорошая. <slick œ fatigue> Да, опять Ничего другого пока пронесла, сюда, не могу. Ну, в принципе, да. Можно, кстати, перевернуть. сегодня все красиво И солнце а нам оно не нужно а, вообще хочешь тухляка вот, вот он тухляк. когда вот такие солнышко тучки облака всегда ветра нет а когда какая-то чернуха такая черная вот там вот нормальный ветруган можно ходить Так,с, у нас очередное утро. Доброе утро. Девочка, доброе утро. Прошли мы уже 420 морских миль от Орты. И сейчас пришло время утреннего кофе. Что там у нас на вахте, надо посмотреть. О, доброе утро! Доброе утро, Кепара. Не вахтуется тебе? Не, мне вахтуется отлично. Прям шикарно. Но без кофе я чувствую, что Я делаю, делаю, прости. Да. Извини. Сори. Надо... Сори. Пополз обратно в нору. Простите. А еще сегодня у Дины день рождения. С рождения тебя, звездочка. Чайничек, кофейничек. Как еще должно начинаться утро? Только так. Вот. А, я вижу. А кто это? Акулы так часто плавают. Акулу. Он два раза пострал, пока... Интересно, что это такое? Ну, он вверх, и виден хвост и это что-то мы намотали на винт? Да, да. он веревка идет сзади. Точно вижу. И... А я думал, это Не исключено. Начинаем вынимать этот хлам, который за нами волочится. Ты, знаешь, либо сетка какая-то, да, наша? Скорее Все всего. Не-не, ну, да. не-не-не. Да, автопилот будет. Так? Собирать. Да. Так, погоди. Да, да, да, отлично. Стоим в дрейфе. Колбасятина. Вообще в дрейфе стоять самое отвратительное мероприятие, потому что лодку болтает поперек, и это самое большое тошнилово, которое может быть вообще в яхтинге. Ростик решила одеть носки. Я его спрашиваю, говорю, ты носки хоть грязные одел для оптимизации? Он говорит, самое вонючее достал из коробки, заодно постирает. я думаю, не очень. тут холодное течение начинает. Все, а Ушел! реально нету. Ничего нету? Ушел, видно, когда остановились. Это хорошо. Возможно, на радио, так на почте. Просто, Просто повезло. Заполнулся там, да. и холодная вода. Это Марине только чистое. <смех> Реально ушел. Блять, воды нету, опасность Вот это засада. Возьми бутылки Ладно. Три оборота, три оборота, еще один. Жень, еще один. Ага. Все правильно, натягиваю полностью. Молодец. Она знаешь, а, вот да. Будем называть тебя Сережа мясорубка. Такая синхронизация рук должна быть адская. Да, нет, Выглядит это, конечно, полный дроч. Да, да. да? вы... Сломалась помп. Помповик затейник. Да, это я. Ты ее уже починил? Что там было? Правда. Ой. Короче, наш великолепный механик, конечно, все нам перебрал. Но оставил напряженые провода. Ну просто везде. И это везде отваливается. А, отваливается вот уже третьи сутки. Сейчас, надеюсь, не будет отваливаться. Перебрали все. Заменили провода на веревки. И, Теперь не... будет надежно. Да, на хорошие новые <свят> шкоты. <свят> Ростислав, что там? Рыба! Курась! Кто здесь? Кто здесь? Карась! Ждались карасей. выпрыгнула пуля потому что в цель я, я... Махи, махи. я держу опускаю на это а? у меня также ушел поэтому я не буду снимать а? красота это марлин, да? пробил его нас, Да, да, ну не насквозь, я нормально его держу. Пару слов. Вот он! Выбирайся, пока не смякнулся. Я не говорю, что он прыгнул, я прям видел. А машина нажимает и прыгает. Снимаем. Вот он, Марлин. Тут килограмма три, наверное. Сейчас будем его есть. Нам-нам! Лимоны. Все, лимоны готовы Вот мы их сюда дожимаем и мешаем. Все, пять минут и свечи будет готово. У нас просто нету соевого соуса. А без соевого соуса это не надо. Ну как это? Можно есть, но если нет соевого соуса, то лучше намешать с лимонами, чтобы оно было вот где-то вот так вот, как сейчас. Сегодня у нас что-то очень прикольное будет. Помимо, ну, а ты к Мягко? Прикольно, класс. Так и должна быть. Что это? Это, это омлет. Вот такой омлет? таких омлетов не бывает? Он сверху закрыт лепешкой. Лепешкой? Да, Какая милая. Что это такое? Омлет. Омлет. Класс. С, С внутри. Приятно. Давай еще Давай. Ну что, как получилось? Фич. Я же не могу себя плохо обозвать. Я думаю, что ты обязан сказать самое лучшее. Так. Вот это звук. А птитя! А. Ага. Добажи. Ага. Добрый вечер! Раз. Раз. Два. Трес. А раз. Трес. Дерг день. А мне столько налил сейчас? Я ж тебе налил. А я уже выпила. О, Ростислав, не могли бы вы передать? Не налил. <связываем> <связываем> Красота? Это тот нарядный с главником да. и острым носиком. Синий Марлин. Он сам вкусный. Марлин. Да. Когда еще поешь Марлина свежего? А думаете, он был свежий? Да, не, ты не из банки? Не обидел. Чего не обидел, мне меньше Там всех Дай сюда моё пиво. Жалкий ну, человек. С рождения! С, днём с, днём рождения! Рождения! с рождения! Спасибо. С рождения! тинь С рождения. Этот Марвин знал, когда поймал. Ну, попасть, приплыл. Когда ему надо умереть. Звезды. И морские боги подсказали ему, что ты должен умереть прямо здесь и сегодня. И прямо да. сейчас. А ну, Марлин, хочешь, да? хороший. Хороший. Хороший. Хороший. хороший день. Я давай... oh, yeah. Yeah. Эль а ты что смотришь то Я ищу, как почистить нам такое. Знаете, у нас в диванных хиксменов, это называется колесико, на котором скорость видно. То есть это не как у настоящих забор бросать груз на ходу, чтобы понять, какая глубина. Эта штука, кстати, тут тоже есть на меле, причем фирменная. Да? Ну то есть это из серии мерить глубину этим лагом, потом... А скорость узлами. Да, да, еще можно мерить, это по секстанту ходить все. По секстанту Но ходить. я расскажу, что есть, в принципе, вот такая штука, как Raymarine, уже давно изобретена. Но, в принципе, мы можем мерить глубину вот таким вот грузочком на узелках. Да, у нас он есть, кстати. А еще интересная штука, вы имели двигатель. Ну, здесь все дублировано, два автопилота, это шикарная Два О, еда идет. И, Опять? Да. А... Рыж. Так это ладно. А что с ним? Марлин? Марлин? Вау-вау-вау. Стоящий Марлин. Вина? А вы к плизир? Сильвупле. птечь. В холодильнике стоит. Вина. То, которая в холодильнике было поставлено. к нам уже можно? Разрешаю за общий стол по законам шариата. Пошли! Так и быть. Мы уже доели. Смотрите, урок Что урок, это я... мы пьем? Покажите, кет. Сусегу. Клас. Ну, у нас сегодня под Марлина подают. У нас сегодня розовая. Сосея гор. Порту Португальская розовая. Номерная.